Заморский праздник Хэллоуин, который на самом деле, если не придираться, просто очень веселая традиция и отличный повод нарядиться чем-то или кем-то не за горами. Так что сегодня Let's Talk About Something Scary. А вы знали, что Хэллоуин — это кельтский праздник? Много-много лет назад, 31 октября, кельты собирались вместе и разжигали большой костер, вокруг которого все танцевали Этот день предки называли Самайном Чтобы уберечь себя и свою семью от злых духов, кельты не зажигали огни в домах, облачали звериные шкуры и отпугивали нежданных гостей Считалось, что отказаться от празднования нельзя, иначе можно накликать болезни или даже смерть Символом праздника с незапамятных времен считается тыква, знак окончания лета и своеобразный Оберег одлых духов Эти традиции передавались из поколения в поколение не теряя своей актуальности долгое время У самого слова scary есть куча синонимов Например spooky. There's a spooky house at the end of the street that everybody is scared of. В конце улицы есть зловещий дом, которого все боятся. Обратите внимание, когда мы описываем что-то, мы говорим something is scary, а когда боимся сами, используем конструкцию с глаголом to плюс глагол с окончанием ed, то есть to be of something. Еще вместо можно использовать chilling. Have you heard anything about that chilling murder case? Ты слышал что-нибудь о том страшном деле об убийстве? Со словом chilling важно смотреть на контекст потому что это также может быть, эм, что вы на Чили, и тут вовсе не страх. Но здесь будет другая грамматическая конструкция I'm just chilling with my tonight. Я сегодня просто чилю со своими друзьями Другой вариант слов scary creepy. Жутковатый, странный, пугающий That dude was really creepy, don't you think? Тот чел был очень странным, зубковатым, тебе не кажется? Небольшое отступление. Если английский вызывают у вас такой же ужас, как и Хэллоуин у древних кельтов, попробуйте Puzzle English. На платформе собранной более тысячи часов коротких уроков по грамматике. Для каждого пользователя ежедневно формируется личный план занятий с учетом ваших целей и интересов. Учите и повторяйте правила на специальном тренажере грамматики. Запоминайте новые слова, читайте книги и прокачивайте ваш английский со скидкой 50% по поводу промокоду YouTube нижнее подчеркивание welcome Скачайте приложение Puzzle English и начните заниматься уже сегодня Следующее слово eerie. She heard the eerie noise of the wind howling through the trees Она слышала жутковатое завывание ветра в деревьях Terrifying Ужасающий The sound of her scream was terrifying Ее крик был ужасающий. Horrifying то же самое, что ужасающий. I house and what I saw was Я вошел в дом, и то, что я увидел, было просто ужасно. Blood -cuddling. Кровь стынет в жилах. I heard the blood coming from the От криков, раздающихся из подвала, кровь стыла в жилах. Ну и давайте еще пройдемся по фразам принципу. To scare the daylight out of someone. Испугать кого-то так, что их покинул дневной свет, душа ушла в как-то так. Не смей так больше делать. Ты напугал меня до полусмерти. Я думала, ты грабитель. To send a chill down spine. Холодок побежал по спине. Can you walk to the store with me? Walking around by A chill down my spine. Можешь сходить со мной до магазина, у меня холодок по спине, когда я одна хожу в таком cold. Кровь стала холодной. Посреди ночи Джессика начала кричать так, что у меня кровь похолодела напугать кого-то так, что они штанов выпрыгнули не пугай так своего маленького брата он чуть из штанов не выпрыгнул еще выпрыгивать можно из кожи я чуть не выпрыгнула из своей кожи когда услышала странный звук скуки To scare one out of one's Напугать кого-то до безумия. Я чуть умом не тронулся, когда посмотрел в окно и увидел, что мою тачку угнали. У меня закончились страшилки Не забудьте пересмотреть видео И записать в словарик все незнакомые слова и выражения Они могут вам пригодиться Не переключайтесь и смотрите другие видео на нашем канале Тренируйте английский С вами была Кэт До новых встреч